Инвестор нарушает соглашение по реализации проекта платных парковок. Это уже в Красноярске. Сегодня в этом впервые признались власти Красноярска. При этом проект функционирует уже почти год. Чего же удалось добиться за это время? Сколько средств поступило в бюджет? Сколько штрафов выписано? И как мэрия борется с нарушениями со стороны инвестора? Ответы на эти вопросы сегодня искала моя коллега Дарья Тарасенко. Она сейчас в студии, в прямом эфире Даш. Прошел целый год. Каких результатов достигли и достигли ли? Илья, теоретически прошло уже полтора года, потому что соглашение между мэрией и инвестором было подписано в декабре 2014 года, но фактически платные парковки заработали только в апреле 2015 года. Ну давайте обратимся к статистике, потому что цифры они не врут. Итак, за год компания Infocom собрала около 1 миллиона 200 тысяч рублей. 13% от этой суммы идет в бюджет, то есть примерно 156 тысяч рублей. Закон о штрафах вступил в силу только 14 января этого года. И за за это время поступило 1726 материалов о неоплате парковки. По этим материалам уже составлено 499 протоколов, 308 по этим протоколам рассмотрено на комиссии. Общая сумма штрафов 87 800 рублей, при этом красноярцы оплатили только 3900 рублей. То есть получается за этот год администрация города, точнее городской бюджет пополнился на 160 тысяч. А, Даша, а есть информация, сколько человек вообще оплачивает парковку из тех, кто пользуется услугами, есть ли какая-то положительная динамика? Илья, положительная динамика есть. Говорят, раньше э, оплата составляла 12%, сейчас 20% от автолюбителей оплачивают. Остальные не платят, и при том, многие говорят, не платят и никаких э, писем о штрафах не получают. В административной комиссии, которая, собственно, эти штрафы и выписывает, сегодня рассказали, что рассматривают все документы, которые им предоставляет инвестор. И, возможно, э, кто-то свое письмо счастья еще просто не получил. Давайте послушаем, что нам рассказал ответственный секретарь административной комиссии, центрального района. В пределах двух месяцев у нас срок привлечения давности к административной ответственности два месяца. В пределах двух месяцев мы вправе заниматься этим делом и направить извещение. С момента нарушения два месяца отсчитываем. То есть если через два месяца не пришло, можно не переживать, не придет. Если кому-то что-то не приходит, и люди там продолжают парковаться, ну, возможно, да, есть какие-то кого-то не зафиксировали камеры инфокома. И это неудивительно. По городу курсируют только три автомобиля, оборудованные специальными камерами для фиксации нарушений. Они объезжают, должны объезжать каждую а, парковку каждые 15 минут. Но сегодня, когда мы снимали материал, увидели такую картину. А, два паркона просто стояли на платной парковке. Когда водители заметили камеру, один из них пересел в автомобиль коллеги и оба уехали. А вторая машина так и простояла на месте, ну как минимум полчаса. Машина стоит уже как минимум полчаса. Спутники не ловят. Технический перерыв. Технический перерыв? Обед. Тогда какой у вас график? Напряженный. Нет, девушки, все, поехала. В департаменте городского хозяйства сегодня признали, что инвестор не выполняет свои обязательства и нарушает инвестиционное соглашение. Давайте послушаем, что рассказал руководитель отдела управления уличной дорожной сети Никита Дресвянкин. Действительно, сегодня инвесторам исполнена не вся часть инвестиционного соглашения. То есть сама система налажена, сама система работает. Но действительно, по соглашению предполагалось движение 10 автомобилей с системой Паркон. Сегодня их функционирует всего лишь три автомобиля, которые действительно в течение 15-минутного интервала ну, не всегда могут пройти. То есть интервал сейчас составляет полчаса. Некоторые эксперты уверены, что и вовсе два часа, учитывая количество платных парковок, состояние дорог и пробки. Департамент городского хозяйства подготовлена претензия для устранения этого недочета. Но в целом мэрия всем довольна, потому что, подчеркивают, пополнение бюджета совсем не главное. В первую очередь проект направлен на организацию движения в центральной части города. Между тем общественники уверены, что проект провалился. Инвестор не хочет вклубиться. А муниципалитет ничего не может сделать. Мы прекрасно понимаем, что этот проект не выгоден. Он выгоден был абсолютно другим людям. Ну и мы сейчас видим результат. Э -э, принятые законы, которые им в помощь, администрация якобы постаралась. Мы видим, они не работают, потому что компания Infocom не работает в этом направлении. Э -э, компания Infocom вообще, скорее всего, жела просто получать деньги и ничего не делать. Это был заместитель руководителя Федерации автомобилистов России по краю Егор Фролов. А я добавлю, что э, инвестиционное соглашение будет действовать до 2020 года. И пока мэрия расторгать его не планирует. А второй этап будет уже реализовывать муниципальный оператор. Илья. Да, спасибо большое, Даша. Но, насколько мне еще известна компания «Инфоком» сегодня оказалась недоступна для комментариев. Их мнение услышим уже на следующей неделе.